Привет, друзья! Ну что, катанемся я по природе! Друганы, мое приветствие! Напоминаю, вы на канале онлайн-мотосалона Мототек, с вами я, Андрей. И сегодня мы приехали на гору Калитва, чтобы протестировать и обсудить Кая 2 Самое время начинать, так что поехали! По-моему, это первый наш обзор на Кая, так что хочется сказать пару слов о производителе. Первое и очень важное – это завод, не просто локальный бренд. Второе – это завод, который специализируется на технике для бездорожья, в основном на питбайках и эндуриках. Третье – это ведущая компания по производству эндуро-мотоциклов в Китае. Так что проблем с качеством проработки в Кае, конечно, не будет. Теперь о мотоцикле. Что он из себя представляет, для чего и зачем? Kaya K2 – это легкий эндурик с широким спектром возможного применения. От ежедневных поездок по бездорожью до тренировок начального уровня. Но нас интересует немного другое. Мод должен дарить эмоции. Согласитесь, это же главное. Зачем нужен эндурик, если он скучный ни о чем? Итак, переходим к внешности. Как видим, это неполноразмерный эндуромотоцикл, мотоцикл Высота по сидению 875 мм. Это примерно как у одноклассников. Геон Terex 880 мм и БСЕС-2 890 мм. Но все же немного ниже. Для сравнения полноразмерного Геон ГНХ – 920 мм, но колеса 2118, что есть стандартом для большинства эндуриков, низкая посадка и большие колеса мне о чем-то говорят, покатуха будет видимо веселой, сидение узкое, очевидно, что со спортивным уклоном, но задний багажник и подножки пассажира говорят о возможности повседневного использования. Топливный бак, как и полагается эндура, пластиковый, объем 6,7 литра, это плюс-минус 200 км без дозаправки, конечно, так будет, если ехать по укатанному грунту в спокойном режиме, по лютому бездору расход, естественно, будет больше. Руль алюминиевый переменного сечения, такая конфигурация работает лучше, чем руль постоянного сечения, намного крепче и меньше передает нежелательных вибраций в руки. Курки, тормоза и сцепы неоткидные, вся электрика собрана на левом пульте, здесь стартер, освещение, стоп-двигатель, повороты и сигнал. Если честно, мне не совсем это удобно, держать сцепление, выжимать подсос и нажимать на старт не совсем комфортно, но это дело привычки, так что ничего страшного. Приборная панель, как практически во всех эндуриках, размером с часы осахи. Так что разглядеть что-то во время движения, особенно по бездорожью, не выйдет. Но пробег регистрирует этого достаточно. Освещение в мотоцикле частично диодное, фара и задний фонарь лет, а повороты и обыкновенные. С дизайном закончили, переходим к технической части и начнем с двигателя. Мотор, естественно, четырехтактный, двухклапанный, верхневальный, воздушного охлаждения. Рабочий объем 250 кубов. Маркировка двигателя 166 fm. Производитель Yenxiang или Yenxin или как-то так. Короче, YX сокращенно. Кстати, этот Янсянг очень известен у питбайкеров как годный производитель. Выдает 18 сил, сблокирован с 5-ступенчатой КПП. Обратите внимание, ножка КПП алюминиевая, мощность на колесо передается через 520-ю цепь. Надо будет как-то по-другому эту фразу придумать, во всех видео одно и то же. Питается от карбюратора не без 30-мм заслонкой. И почему-то мне кажется, что в таком случае никаких провалах на низах не может быть и речи. Доступ к воздушному фильтру элементарный, откручиваете один болт. И воздухан в вашем распоряжении Выхлоп прямо прямоточный, его звук мы послушаем немного позже Но сразу скажу, он достойный Запускается как электро, так и кикстартером С двигателем все, на очереди ходовая Мотоцикл построен на стальной раме Задний маятник также стальной Моноамортизатор пневмогидравлический с регулировкой по преднатягу Соединен с маятником напрямую, то есть без прогрессии Колесо заднее на 18 дюймов, вступится и обод легкосплавные Обода оборудованы буксаторами Резина внедорожная размером 110 на 90 Тормоз дисковый с армированным шлангом, поршневой. Спереди перевернута вилка закрепленная в алюминиевых литых траверсах Диаметр пера 30 мм Оба ты как и сзади легкосплавные Резина размером 80 на 100 Тормоз дисковый с армированной магистралью двухпоршневой Ну шо друганы По традиции водитель с ростом 170 и 186 см Звук двигателя Ну его катать You see the drippy, yeah, I'm fitted up. I'm in my car, yeah, get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, yeah, I'm fitted up. Hop in my car, yeah, get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Pick it up. Ooh, I went on the Flex since Flex Zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut no chores. Yo, squad, shady, my bros rock. No break, sweet. Hey, that's a no, no, no Go high, go low, low, low Like spitting in a 644 Cash money like 504 Ball like AD24 No sleep anymore, no, no Pick it up, pick it up, pick it up pick it up. You see the drippy, I'm fitted up Hop in my car and I get it up Secure the bag, yeah, I get the bus Pick it up, pick it up, pick it up You see the drippy, I'm fitted up Hop in my car and I get it up Secure the bag, yeah, I get the bus Pick it up, pick it up, pick it up pick it up. Ooh, I'ma real one my day once ну что, друганы, вы видели? Да это идеальный баланс, это, это просто пушка. Давно не встречал таких эндуриков, на котором вот, прямо хочется постоянно ехать. Короче, ссылки на этот мотоцикл под видео, там же инста. Там для тех, кто досматривает видео до конца, промокод на скидку на этот мотоцикл. Любую технику вы можете купить у нас, как в кредит, в рассрочку или за наличные. Пока!